Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй, наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. До Нового года осталось два месяца. Цены на продукты к этому времени вырастут еще сильней. В зоне риска подорожания находится красная игра, рыба, хлеб, алкоголь. Стоимость новогодних угощений в этом году может быть выше прошлогодней на 20-25%, предупреждают эксперты. Когда в Советском Союзе происходило ежегодное понижение цен, в Российской Федерации, при растущей производительности труда, мы видим лишь рост реальных цен. Собрание кредиторов Юргенского машзавода в Кузбассе приняло решение о прекращении хозяйственной деятельности ООО «Юргенский машиностроительный завод». С 21 декабря предприятие будет остановлено, 70% его сотрудников уволено. Вопрос о прекращении работы завода предложила ООО «РТ Капитал» владеет 90% долей Юрмаша. В пресс-службе компании пояснили, что это вынужденное решение, так как завод продолжает генерировать убытки, Формируется значительная задолженность перед работниками по коммунальным и иным платежам, непрерывно растут долги по налогам. Не секрет, что предприятие буржуазия открывает вовсе не для того, чтобы давать работу трудящимся, а лишь для получения прибыль. Так что и закрытие, и массовые увольнения в случае нерентабельности предприятия являются нормой при капитализме. Количество заблокированных по инициативе Банка России телефонных номеров мошенников за первые полугодия 2020 года превысило 9700, это в 4 раза больше того же периода прошлого года. 80% злоумышленников звонили людям якобы от лица различных финансовых организаций, при этом используя технологии подмены телефонных номеров. Эти цифры приведены в первом обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств Банка России. Бытие при говорит нам, обманывать друг друга ради получения прибыли нормально. Естественно, что при таких условиях количество мошенников растет как на дрожжах. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Ларион Григорий Алпиев предложил включить священные тексты в школьную программу по литературе. Такое предложение он высказал в эфире телеканала Россия 24. «Мне кажется, что священные тексты традиционных религий должны быть, пусть и в сокращенном объеме, включены в школьную программу, в том числе в школьную программу по литературе», — сказал митрополит Илорион. «Мракобесы никак не могут успокоиться. Как же так? Научное мировоззрение побеждает, и люди перестают ходить в цирк да приносить деньги. Вот и остается бедненьким пропихивать религию людям, используя государственное принуждение». Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу проект поправок к закону о формировании Совета Федерации. Согласно одной из поправок, президент России, прекративший исполнение полномочий в связи с истечением их срока либо досрочно ушедший в отставку, становится сенатором пожизненно. Вот она, работа буржуазной демократии на практике. Как бы буржуи не вещали о сменяемости власти, на практике ситуация напоминает обыкновенную монархию.